Не так. Советский мужчина, советское общество по поводу женщины и ее способностей. Да, <свят> <свят> иллюзии не питала, прекрасно представляла, что это за сила, <свят> что это за адская сила, да? Что от нее ждать и как с ней справляться? И как же вы советские с бабами со своими справлялись? Здравствуйте, Васильевна. Здравствуйте. А я ведь к самому пришла. Мне ведь самот нужен. Спит. А темную рубашку все собрала. Спидно. Я что то такие комбинации везде не видала. Тряпка. А вот эти чулки для чего? Как роновые или фельдфебельные? Бабы Капроновы и тряпки. Помоги мне, пожалуйста, легко достать. По всем полкам укладавшиеся дусти валяются. А где эти люди фельдфебельные достают? Фильдиперсовые. Ой, а что это у тебя под рукой то? Никак что, шерстяная а кофточка. И где эти люди шерстяные кофточки достают? Действительно. Я ведь когда в Томске ездила, и то достать не могла. Ну, самое главное, что. Голые как... босые все ходили в картофельных мешках с подкартошки. Вся деревня знает, что товарищ Анишкин после обеда беспрерывно спит. Конечно, Федор Иванович такие большое начальства, что они могут спать, когда захотят. Это не при работе. И ты спи, а кто тебе а? мешает. Ты же тоже а не что работаешь. Папу, у кого мужья, большое начальство. И в сельпоз бегает, и постирает на себя. эй, эй, эй! Дискотека. А? а? Чего? А, говорю. А, здравствуйте, Федор Иванович. День добрый, день добрый. Во-первых, не день добрый, а вечер уже. А во-вторых, гражданочка касаю. Я в эту пору чай себе пью. Так что давай, говори, что тебе надо. Ой, да чего мне надо? Да ничего мне не надо. Ну что нужно бедной женщине, а кроме защиты. Федор Иванович Мирини, не защитите, как вы самое большое милицейское начальство. Уж я такая бедная, такая бедная, что и постирать на себе некогда, вся грязная, дооботанная. Да, в школе тучи. Прибедняется. Чего? Восемь групп в школе окончила, а говоришь, как старуха какая-то. А пята-э. Ну, это закос под это. Пасхонность, суконность. Все, бедненькие прикидываешься. Да. Давай, бумагу. Давай, бумагу, ты видишь, без бумаги не ходишь? Господи. Срам-то какой! <свят> Принесла заяву его Ческого, товарища Никсенького. Пишет вам колхозница Вера ивана Касая, которая жалуется, жалуется, что это жалуется такое? Жалуется. А, жалуется. Да, все жалуются. Да, жалуется на виду, а также на причиненные телесные повреждения, которые имеются. Как ее муж Павел дмитрович Косой по принадлежности колхозной шофер на трехтонке является изменщиком и нарушителем законов советской семьи. И нарушением законов советской семьи, нарушителям. Которая должна с каждым годом все укрепляться. И да. укрепляться. Вижу. И укрепляться. Укрепляться, укрепляться, еще раз укрепляться. И укрепляться. Два раза понял. А также насчет нажитых, нажитых, нажитых. Вместе вещей хочет забрать все костюмы серой пины. Прошу оказать защиту и содействие, которые полагаются по всем советским законам, которые самые справедливые. Хочет все костюмы свои забрать. Не только свои. Еще хат поделить. Хочет. Аницкий, ну, что ж ты мне не говоришь? Так, медок, другим-то людям, которые тебе заявление подают, ты говоришь, так это да, ко мне. Понятно. Когда приходит бедная женщина, когда у бедной женщины кроме старенького платьишка ничего нет, когда... Уймись. Угу. Уймись. И вынь кулак изо рта. Слова у тебя получаются от этого двухсторонние и фальшивые. Я потому не говорю, тут и суды, что вы с вашим Павлом, с вашими разводами, два раза в месяц у меня в Огде сидите. Вот, видела? Два раза где в месяц. Сейчас, конечно, ты мне какой-нибудь синяк покажешь. Или там опухоль. Так ведь телесное ж повреждение. А, я а. у фельдшера Якова Кирилловича была, и он мне сказал, ушиб четвертой степени. А. Ты понимаешь, Аниска, четвертой а. степени. Ш -ш -ш -ш -ш ты кричишь, ты кричишь ужасно. Прям, чёрт, тебя знает, как будто комару у меня какой-то в ухе. Понимаешь? Ну вот, не слышу ничего, скажи, а? а о, не слышу, не слышу. А ты говори так редак. А это мы сами знаем, что нам говорить. Принеси в чашку. чашку принеси, говорю. Да. чаю себе. до х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 А потом ученик вот тебе хочу довести, чтобы ты не кричала на меня, как кричишь на весь народ в деревне. Так ведь телесные повреждения. Да, замолчи. Опять замолчи, помолчи. Слушай меня, слушай горожаночка, Скажи мне, пожалуйста, вот такой вопрос: кто у нас в этом году в колхозе меньше всех заработал трудодней? У меня редикулит. Чего у тебя? Редикулит. А, редикулит. Это что вот здесь что ли? Статья. Вот. Правка вот здесь. Ага. Это мы видели. Мы видели это. Я человек Вопрос вот в чем. Скажи мне, гражданочка, куда это ты третьего дня? инвалидность килограмм На инвалидности. А? Где ты зерно взяла? На такую <смех> А ты врешь, Анискин. Да? Вот и клевету разводишь. Ха. Советская власть. Анискин не из одного тебя состоит. И мы правду найдем. <смех> и не зерна я мешок несла. И не с полей. Да. Это я картохи несла из кладовой, где мне на Павлова трудо дни 65 килограмм счет аванса выдали. На мужнины ну, трудодни, а смехаешься? сама ты она не смехаешься? работает. Ты не веришь? Так у всего народа спроси. А я тобу усмехаюсь, что мне смешно. И шибко, я удивляюсь, как это ты своим редикулитом да. мешок в 60 килограмм на горбуну свою несла. А? Да, как? Опещай, что-то я не слышал. Куда же делся? Редикулитом. Да, а инвалидность-то твоя каца слиповая. Да. А, ой, вот именно ой. Вот. Касая. надо иметь компромат когда я страху на тебя напустил да. то ты можешь идти домой можешь лишиться инвалидности вали, угу. вали, вали, вали, вали. иди домой а мы тут с этим делом совсем разберемся почему ты в кофтах ходишь понимаешь рваных грязных из себя понимаешь несчастный строишь да. как ты мужиков с бабами ссоришь и видишь вернись вернись вернись чашечку поставь, поставь чашечку чашечку вот. так, вообще ты живешь все мы разберемся гражданочка касаясь ну погоди. Да? Я покажу, покажу. Ах, ничего да, не боится. Ты... Даже милиции я, я, грозится. Я, я. Да. Не будет сегодня тачья, а? Ведь вот тоже и тучи тоже. Вот тучка какая, смотри. Никакой пользы от нее, ни дождя, ни солнца, ничего. Никакой пользы от этой бабы, один вред. <сосы> да. Но права у нее есть. лафера Потому что не в средневековье живем. Иди чай пить. Лафера, yeah. А ты знаешь? Пашки дверку надо бросать, а? Надо бросать, бросать. Да. Пропадет он с ней. Надо Свернуть, бросать. А? Пропадет. Пропадет. Народ все видит! Общественность хочет знать! Да, и кое-что в этом направлении будет делать. Чем заняться в деревне милиции? Ну, преступность на нуле. Может заняться, так сказать, общественными работами. Семьи соединять и разъединять и так далее. Урегулировать ури ури этот вопрос. Садись. Обязательно подключить общественность, в том числе и женскую. Мил человек. Садись. Мил человек. Чайку хочешь? У -у -у. А? А то согрей, безмоварчик. Нет. Нет, ну ладно. Ну и хорошо. А так. Ах ты мил человек. Ты. А да, Я тебя что хочу спросить-то. Ты в школе-то чего преподавала? Советскую да. конституцию. Советскую конституцию. Вот. А, скажи, пожалуйста. Скажи. А, какой ты серьезный человек, да? Вот почему тебе все женщины так уважают у нас в деревне. И боятся. Я ведь тебя тоже очень уважаю, добрисна. Спасибо, Да. Вот так Да, все. Заручились поддержкой общественности. А ты мне помощь здесь окажи, пожалуйста, как секретарь нашего сельсовета. Да. Рада оказать вам всемирное содействие. Большое тебе спасибо. Тут ты понимаешь, у меня такой вопрос. Вопрос, так сказать, об Вера Иванне Косой. Ты понимаешь, она угу. обратно опять разводится с мужем. Вот, читай. Ух, угу. что ты мне касаешь. Я три беседы с ней провела. Но результат Она не разводится, она хочет, чтобы его карали за синяки. Разводиться на самом деле, она не хочет. Да, нет. Она пришла на заяву, на него накатала. Надо усилить работу вокруг нее. Вокруг чего? Вокруг косой. Ну. А, усилить работу вокруг косой. Да. Во, во-во-во-во. Вот точно. Усилить, пожалуйста, работу. Да, усилий. Жилуется, жалуется, жалуется, это жалуется, да? Ха-ха-ха-ха! Да. да, непринужденно весело. Чем же я могу помочь, А Я думаю, я борис займешь так. Поможешь, поможешь. Завтра вместе зайдем к ней надо. Правильно вместе. Ты там пока будешь усиливать работу вокруг Верки Косой. Вокруг я нее. свои милицейские дела и провернула а? Да. Протокол. Баль... Ну, вот вот. Потом Конституцию преподавала? Ты, поди... Ты ж Конституцию преподавала. Как же мы без тебя пойдем? Чай. Все законы знаешь, отбиться. Да. Надо, надо помочь семье Павло Косово. Да, да. Надо, надо, надо. Поможем, да? да? да. Поможем. поможем. поможем. Ну... семье, семья и святое, да. На самом деле они спасают Павла. Я побегу, Самого Я под... Потому что, похоже, сам он спастись не может. Влюблен, ахмурен, дезорганизован. А там дальше еще всплывет пикантная подробность. Ступай, Анторис, мне к тебе просьба. Если там встретишь Павла Косова, клини его ко мне, крикни. Ладно, да. сделай, Ладно сделай, ну иди, иди, иди миллиока. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. хорошо. хорошо, хорошо. Так. Будь здорова. То есть вот старейшина, да? Аксакалы старейшины. Совет старейшин. Из чего состоит? Вот он. он состоит из, пока из одного Анистина, который привлекает к себе в помощники общественность. Бабскую. Да и не только. Владела. Владела. Вас, товарищ Анискин, зовет. Спасибо. Будете у нас на Колыме. Нет уж. Спасибо, лучше вы к нам. Хороший актер. Чего звал, дядя Нискин? Чего звал? Скучаю один. Впала жену свою сбиваешь, а? Вот. Почему ты интересный повреждения нанес? Мне не до смеху, дядя Никки. Да уж какой-то смех понимаешь? Ну, то есть он ясно понимает, что это. Что это у тебя синяк под духом, а? Опа! Так разукрасил-то. Дерево поцарапал. Дерево. Дерево Ну покажи, покажи, покажи. Ух ты, понимаешь, какой интересный вопрос, да? И какой же такой дерево так с ногтями царапается, да? Да. А? Молчишь. Молчишь. Молодец, молодец. Вот я, молодец. за это Павел уважаю, что ты свою беду на народ не выносишь. Молодец. Угу. Гордость в тебе есть, это хорошо. Хорошо, в колхозе ты утарда работал. Ага, ага. Так похвалил, как будто бы поругал. Же, хорошо, работаешь. Можешь хорошо работать. Вот-вот. А все-таки кто тебя за заухом? А все-таки? Не мучи ты меня, дядя Низкин. Мне и так хватит. Хоть... Да, человек мучается, видно. Ну, батюшки, обиделся. О, ну иди, иди куда нибудь, иди куда иди. Ну понятно, что это не сделка, это проверка на то, сможешь ли ты, Павел поучаствовать, так сказать, вот в этом самом общественном мероприятии, которое он за, сейчас будет организовывать, не поможет, не сможет. Человек полностью, так сказать, деморализован, несмотря на то, что крупный, работящий, соображает все при нем. Но, к сожалению, есть такая вот зависимость. Жена этого мужчины перед своей, своей, да, женой. Это видно всем. Было и сейчас видно. И как бы просто так сказать ну это ваш ваши там дела то есть отдать его на раскирзание нет не пойдет не пойдет коллектив коммунизм Коммунист, то есть общий это наша общая проблема твоя павел несмотря на то, что ты валенок в данном вопросе просто так на растерзание тебе не дадим займемся то есть проверка сможет он поучаствовать или нет нет не может ну ладно иди иди Иди, Вась, тебя бабы пьют, иди. Иди, иди, иди, иди, Да. Это звучит как осуждение, на самом деле, ну как, констатация? Какую-нибудь еще найдешь, она тебе вот еще синяков Да, еще одну найдешь. <сих> Нашел. Ну и у них же на лбу не написано, будет бить по морде, ну не написано. Телепатом он не является, как и все мы, да? А случится, может, с каждым, да? Как как, как правило. Да царапает. Пойди поищи. ведь вы все, знаете куда? Да. Я знаю куда идти, знаю. <свят> да, но это не глумешь это проверка так сказать мол боевая единица или так балласт точнее э, дело рук спасения утопающего то есть утопающий хотя бы чуть-чуть подрыгать сможет или просто идет ко дну идет к дну ясно значит ускоряем процесс советский милиционер даже деревенский одновременно было психологом а это вот она сама вот та вот ее даже не узнать была такая бодранная кошка вот смотри-ка бантики какие-то Ой, ой, тю-тю-тю. Слоники. Мещанские, мелкобуржуазные слоники. Мещанские, да, добывательские. раз мужики. Принесла заяву. Заява документ. Общественность отреагирует. Просто так, что потом она не сказала: Я же официально и не гугу. -гу". Нет. Гугу-гугу. -гу -гу. Здесь я смеялся громко. Это знаете что? Это доска. Вы думали, это они э, в пинг-понг играют? Нет. Размеживались. Да. Все. поделили стол. Стол уже поделили. На самом деле там даже уже мебель поделили. Сейчас покажут Общественность пришла. И будет еще. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте, товарищ женщина. Так. Кто же здесь живет? Я. О, богато живешь. Такая тень от шкафа или что-то такое. Стул у него тут и два стула у него есть. Так. -с. Поделили. А здесь значит гражданка косая. но это она наверное поделила, пока он был на работе. Матушка. Анна Борисовна. Ой, тетю! Заступ... Мы с вами женщины, мы с вами друг друга должны понять. Заступница Значит, есть правдочка на земле, если вы пришли. Ага. Я, конечно, баба. Дорогая верна. Но я же при исполнении. Это очень хорошо, что вы дома так элегантно одеты. Но в вашем доме, то есть на вашей половине, беспорядок. Не успела голубушка? Не успела. Голубушка. Это честь тут-то. Твой. Ну, чтобы вас не бежать я вот так. Только беспорядок увидела. А то, что его обнесли при разделе, она не увидела. Сяду. Ну ничего, ничего. Что да. ж ты, гражданка касая? Да. Жалобы в рай с полком пишешь на продавщицу Дусю пройдену, что она из-под кофточки синтетические продает. А сама в такой кофточке. Еще один компромат. Ты прытаешься? Как это так получается? Не писала я никакой жалобы. Uh -huh. Это поклеп на меня. Это продавщица дуска по злобе. Так, так. Значит, не писала. А вот это что? Ой. И что же это делается-то? <свист> действительно правду в газетах пишут, что нельзя посылать тому жалобу на того жаловую. Газета читает грамотная, знают свои права и конституцию. Жалуется. Но ничего, мы и на раисполком управле найдем. И на милицию, и на полком будет <свист> жаловаться. Не надо, не надо, гражданочка косая, на раисполком управу находить. Потому что это не твоя жалоба. Это просто вот чистая бумажка. <свист> Чистый листочек бумажки. <свист> Сама все рассказала. А, что? Ну что, гражданка Сая? Вызвела, поклеп ту То есть он демонстрирует внутренний мир. Вот, вот той вот это преподавательница Конституции. Там они между собой курлык-курлык, бабенки. матушка тож каталяля! Ой, у вас тут беспорядок. Да у нее не только беспорядок, у нее еще и возведение на людей. То есть клевета в письменной виде, лжесвидетельство. Вообще-то. Да, да? То есть он здесь одновременно успевает по всем фронтам. А, вот именно Так, и челчилка Вам слово. Анна Борисовна, вперед, фас Да. И какая на тебе подруга, Анна Борисовна? Или ты Анна Борисовна будешь с ней вместе? Так не человека, как ложь. Когда... Это не ложь, Анна Борисовна. Ты же преподавала эту как ее конституцию? Это лжесвидетельство в письменном виде. Зво вещь своими именами. Товарищу Анискину, что не писали жалобу в райисполком Вы унизили только себя. Нет, она еще и это. подставилась. Павел, скажи, из-за чего вы поссорились? Покрикивает! Ишь ты! Покрикивает! Сейчас будет пикантная правда. Ну, помимо того, что она его лупцует, она еще и. Два рубля. Я в большой рейде шел. Надо пожевать что-нибудь. А она денег не дала. Денег не дала. Его же собственных денег ему не дала. Предвзорный растратчик. Предвзорный растратчик. И что? Растратчик. И ш... Я копеечка копеечки. Все для семьи. Съешьте ему надо. Так ты идешь? Да не как буржуиский миллионер. Вот так вот, ясно? Анна Борисовна, Голубушка, ну он в районе. Так нет, чтобы ему на обед брать там кашу или лапшу какую. Ведь он же берет гуляш за 37 копеек. Гуляш. Мяско захотел. Паша такой, эх, ты тварина, ты тварина. Да у него даже слов нету. Если бы вы больше читали и развивали бы свой ум, то, наверное, бы знали легкомысленное, но довольно точное выражение, что путь к сердцу мужчины... Через его ты че дура какой желудок человек занимается работой физической ему белок нужен с углеводами да, белок да и к углеводы, и белок гуляш ему нужен ты понимаешь А не желудок какое сердце ему ноги не протянуть до дальнем рейсе чтобы не уснуть за баранкой скажи пожалуйста а я ведь и не знал что к сердцу надо ходить через желудок да ты же такая умная Спасибо тебе. Анна Борисовна, но все-таки вы скажите им. Да, желудок-то хорошо, но углеводы с белками и жирками лучше. Чтобы они не смели разводиться. Вы им скажете это? Разводиться. Да, разводиться нельзя, нельзя разрушать. Ячейку общества. Не позволим. Кто не допускает мысли о том, чтобы. Павел и Вера могли развестись бабская общественность против развода несмотря на всю отвратительность картины чуваку просто-напросто на нем экономят, на его здоровье просто решила дрожайшая супруга сэкономить да с вами товарищ ни да. Зачем она про какое-то сердце. Общественность. Развода не будет, нет еще раз. Нет. Спасибо, Анна Борисовна, милые, спасибо. Я ведь подурочку по своей. Я... То есть он одновременно успевает э, дрессировать и ту, и другую. Да, я этого не дошел. А вы смотрите, как легко, их уговорили, не разводиться. Спасибо, Анна Борисовна. Значит, так, Верочка косая, значит, мы твою жалобу закрываем, никаких разводов не будет. Как бы не так? Пусть ответит за уши бы четвертой степени! Ей главное, чтобы ответил за ушибу четвертой степени! Пусть подсуд пойдет! Пусть пойдет по отсутству, а я буду. Я ж буду вдова. Не просто мужа упрятала. Я, о, о, я ж буду это, страдалица. я что-то шибко удивляюсь, а? Что-то я ничего не понимаю, как так получается? вот вы узнаете, что. А пока он будет в тюрьме, можно и развестить будет. Вы подумайте, вот разберитесь в том, что она говорит, а я пойду с Павлом, мне нужно с ним немножко пошептаться. Да, разберитесь Потому что верка касая женат его, она ведь сплетница приедет шептаться нельзя, а вы ничего вы не расстраиваетесь. Вы найдете. посидите и милый человек, подумайте. Ха, ха ха посиди подумай про сердце и желудок. Павла, я с тобой пошептаться хочу. Пошептаться. Слушай, Павла, <с> я тебя зато уважаю, что ты не трус. Ты слышишь меня, да? Что ты только трус? Ну он вообще, конечно, да, он потерял дух, он сидит, это он немножко его при... под... подбадривает. Он его огорошил там. Типа иди, иди, баб тебя бьют, баб боишься. Иди, иди. Иди, Феня. Пусишь своей жены, да? Ты понимаешь меня, да? Слушай, Павла, ступай на двор. Там ждет продавщица пройдена, скажи, что подошла сюда. Понял? Ты понял, меня пала, да? Бля, Сарафанное я... радио я... надо обязательно привлечь. Продина. Ну, то есть, разновидность вообще а, ну, а что на улице. У меня так и магазине кончится. Замуж, То есть, ты гадина, не просто еще в отношениях, ты еще и с другими тетками ссориться Умеешь. Брала до учительница, носит сама. Бабы и тряпки. Это надо использовать. Нет, туфли. Ты Аж все знает. А это ведь еще не все, и такие. Она касается на тебя ведь жалобу продаешь из-под прилавка. холера ясно. Господи, Анискин. А я-то думал, что же такое происходит, меня с работы не скинули. Думаю, что такое, что такое рыцарь-то у меня в ажуре, все чем по Никто не жалуется, про тут, как Смена приходила, говорил, ей сметана не давит. Где-то у меня эту ей эту морду сметаны вымужу. Гаданочку, вот пожалуйста, контрольной листы. Я думаю, что сборную сметаны вымужу. Гражданчик возвук, это да. Есть такое хамство было, советское. Вот хамство советской торговли. Да, оно как? Оно было проявление на самом деле требования, а культурного обслуживания. То есть мне не наши недостатки продолжают и достойны оказывается по твоему письму. Да. Надо. Обязательно стравить этих змей. Я Обязательно. Хотела. 140 рублей, что она мне должна, в кассу внесла. Взяла свое бежевое платье. самое мои любимые. Пошла к проходу и продала, чтобы долг покрыть. Евдокия, а ты расскажи, как эти 140 рублей образовались? А вот так. Пришла верка, стоит, плачет. Выплакала. И кофту, и юбку, и туфли. Мне для дед подруг. Мы, грубо вместе в дет-доме с сиротами выросли. И нас пожалеть надо. Да. Ну как я могла? Понять ее обман. Если она в клуб, хуже всех в деревне одетый ходит. Да. И я пожалела, давала ей в долг, давала в долг. Она вот на меня жалобу написала. <ролухи> <паспал»> Павел, блин, продолжает и херевать. Скажи спасибо, что я замуж вышла. Раньше я бы себе туков, вместе бы со шкурой сняла. <с> а сейчас <паспал»> даже, даже злости нет. Нам не надо шкуры, нам нужна информация. Вот правда так вот. Для, дресс... для открывания глаз в у той училке. До да, сады берет. Как это вот. И показать, что это. Мы тебе про тебя все знаем. Ты что думаешь, что это как-то в деревне можно про кого-то что-то утаить, там все, да все вот друг про друга есть. знают. Плуд, кто берет, но и глуп, кто. Дурак, кто дает. Вот так вот. вот да, да, да, да, да. Но, Нискин, ну как теперь людям верить, а? а? А знаешь, что, Дуся? Верь. Верь, верь по-старому верь. Вот я тебе так скажу. Да, я пойду, у меня перерыв кончился. Да. И мне еще своего Хорошо. кормить надо. Слушай, спасибо тебе. Там... Своего кормить надо. Мужа! Вот по кота? Мужа... Скажи, что Чем советская женщина занималась? Своего кормила. А не зажимала ему 2 рубля на гуляш, блядь. Это даже уже так... Это вообще среди людей считается... Понимаешь, зажать кусок изо рта, вырвать. Это вот реально, блядь. Это животных. А там дальше немножечко и градус будет повышен. Спойлеры. Когда же вы успели? Вот так успела Анна Борисова. это все думают, что милиции делать-то нечего. А я, милая, Там все у друг друга на виду. но кто-то думает не видеть, типа, матушка, заступница. Вы же должны меня понять как женщину. Да я вся такая деддомовская. А это вот мать ее. Федор. Так я пришла. Семен, что вы там стоите? Вы проходите, Семен. Это же дом ваш. Был. Была Я. у зайчонки избушка лубиная, у лисы лисалиная. А теперь наоборот. Настучик, настучик, мамаша. Мамаша. Она <свяк> нет, смотрит, а что -то такая добренькая это стала. При чужих людях. Трое их было, однолеток-то в детдоме Вера, Надежда, Любовь. Их в сорок втором году. Павел смотрит и, говорит, и понимает, что да, примерно вот пожалуйста. Он же и с ней, скорее всего, замутил вот так пожалуйста, пожалуйста. Да, Дедомовская. Вроде не кривая, не косая, хотя фамилия у нее. А, это у него фамилия коса ну, ладно. какой-то станции подобрали. То есть ему это ему это знакомо. От Валерии уже с фронта сообщений не было. Он уже без вести пропал. Ну, я почти льонши работала. Почему я веру ты выбрала? надежда на то, что Валерий жив уже не было. Про любовь я. Мало думала. Вот и взялась из веру. Веру в советскую власть. Была у советских людей в войну в блокаду Ленинградскую. Вера в советскую власть. Была. Потому что это реальность. А не то ли будет, то ли нет. нет Советская власть не даст пропасть ни самой, ни с детем. Да. Без веры жить невозможно было. Я ничего не понимаю, я ничего не понимаю. Да ты все говоришь. Я и говорит, ничего не понимаю. Это мы поняли. У тебя-то что ты ничего не понимаешь. Хотя с виду, казалось бы, все такая образованная. Ты всю правду говори, ну, что ты ее жалеешь. Всю правду говорит. Смелый стал. Всю правду говори. В смысле того-то ты, мамань, типа, не живешь с нами в одной дом под одной крышей. Тебе. Она до тебя не дотянется. Говори правду. Тоже боится. Правильно, правильно. Правильно, Кума, все сказала. Иди к своей маньке, а то понимаешь, хоть она и привычная, а глядишь, забредет не туда. Потому что злые языки, да еще в закрытом коллективе, как деревня. Да, да, да. Иди, иди. Будут портить всю жизнь, нервы потом. Даже родная мамаша ее опасается. Вот такая сила. Ну а теперь узла Павла, ты Анна Борисовне, скажи всю правду. Анна Борисовна, значит, дело так было. Верка распускала по деревне слух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 Прямо как мой дружочек Лука в 1942 году на фашистов смотрел. Прямо как... Точняк, дедушка. Так, чняк. Родная... Родная баба в семье, жена, половинка, которая не является, так сказать, действительной женой мужчине, мужу. Она для него становится... Что-то вроде фашистов, немцев, оккупантов, понимаешь? Жизнь такую она ему делает взглядом, да, взглядом заметным даже для посторонних. А на самом деле взгляд же это как бы вершина айсберга. Совершенно верно, понимаешь? Немец как, он в касочке, у него там молнии, там череп у него и кости, да, чуть что его может пристрелить, взять в плен, обезоружить. А с этой что делать? А с этой что делать-то? У нее же по Конституции все права, все дела. И вот с этой фашистской рожей, с этим фашистским взглядом в сторону своего мужа, у которого она на изживении практически. Понимаешь? Здесь ситуация какая? Крайне выгодная, нет детей, потому что иначе бы она, это было оружие, эта бверка касая взяла бы на ручки этих детенышей и бегала, верещала, что вы пытаетесь, значит, вот здесь детей сиротами сделать, да, и защищаться ими, как щитом от всей той правды. она бы орала бы я же мать! Да. Они говорят, ты смотри, как подло поступаешь с бабами, с людьми, ну, с мужем это, это да, само собой, разумеется. Она бы орала, что я же мать сначала ради, а потом будешь о кем мне говорить. Здесь ситуация, конечно, такая выгодная для расследования, невыгодная для нее самой, то есть без детей. А то, что он верно подметил, что взгляд у нее фашистский. У такой бабы, которая не любит своего мужа, фашистское нутро, фашистский взгляд, потому что он от нее страдает точно так же, понимаешь, как солдаты на фронте страдали от фашистов. Ну, фашист у нее были пушечки и пулеметики, а против этой змеюки подколодной, пригретой на волосатой груди, у этого мужчины, ну нет никаких кроме общественности общественность это знает и знала и помогала и уравновешивала ее права дабы они привелись не превратились в привилегии против таких как павел против мужей а, да, Борисов, значит их не будешь настаивать на любви да сидит такая клуша ух ну не надо же ну надо же на самом деле у мужчины есть чувство его можно может обидеть любая баба ну в смысле жена подкравшаяся слишком близко к его сердцу и мягкому нутру сидит такая в, недо, <связывая> в недоумении наигранном ли не наигранном это никого не интересует нам главный результат так вот у ну, шипов у ней тоже никаких нету павла ну-ка расскажи откуда не синяк да она хотела меня кримку бросить Другой я по стол. А, эх, я этой крынкой, воды ты обратно. Помалкивает. На самом деле могла бы орать и кричать, что он с на меня, на меня с ножом бросился, а я от него защищалась. На самом деле, могло быть без всякой крынки. Просто стала на него бросаться с, с кулаками и выцарапывать ему глаза. Он просто схватил ее за руки, она же показывала там в четвертой степени. Просто схватила, обороняясь. И крепкими своими пальцами сделал ей синяк. Там не обязательный рынок мечущихся. Сейчас, Анна Борисовна, я вам маленькую арифметику прочитаю. Я здесь зашел в сельсовет, мне там справочку дали. Так что цифры будут точные Значит так, Анна Борисовна. Получается. Вот. Поженились, значит, они в 60 году. За этот год Павла заработала и Ее мы поругали. Она поняла, хотя глазки округлила. Ну, это общественность-то. Теперь надо хвалить Павла. Так все перевести на деньги. Ты надо показать его положение 35 рублей 6 копеек это еще на его жить давала давала жить он значит, зарабатывал дальше в шестьдесят втором году уж павла стал зарабатывать меньше понимаешь анброиста на уже его ничего не может проживать зато заработал 1740 рублей даже деньги ей особо не нужны она все равно на нем сэкономит да пусть зарабатывают <клёп> в абсолютных цифрах меньше зато бы это будет мое царство и что хочу тут и делаю как запала ты знаешь что ты в прошлом году заработал всего знаешь сколько даже сказать неудобно <клёх> при женщинах тысячу 300 рублей и хрен копеек <клёх> а? и хрен копеек Как это так получается, Павла, что ты такой шофер на трехтонке зарабатываешь меньше чем неграмотный мужик Ха-ха-ха-ха! <клёх> сидит такая это весь спектакль не для того чтобы унизить там работягу на трехтонке а чтобы вот этой вот Разрушить э, ложную бабскую солидарность. Товарищ, женщина, хватит быть подружкой всем бабам, пора становиться советской активисткой, которую, в принципе, ты сама обозначилась. Конституцию же преподавала. Все прочие, после постановления партии правительства, стали больше получать. А вот Павла наш, ты смотри, какой высекался парень, а он стал меньше получать. Да на что он там. Да, получается. Зато она получила свое удовольствие и наслаждение от унижения его. Какая тишина в этом доме? Сроду такой в этом доме тишины не было. Здесь все руготня, бедрака, да вот баррикады строят, а? А почему такая торжественная тишина? Потому что. Это не он построил, скорее всего, она забрала у него все вещи, стулья, стул оставила и перегородочку на стол. Только женский зворот ли ум мог до такого додуматься. Ты засыпалась, верка ты косаев. И ты понимаешь, как когда спучат милиционер? Нас так учат. Помоги сохранить семью. А я вот два года стараюсь сохранить семью, ничего не выходит. Ничего не выходит, что бы я ни делал? Я понимаешь, уговаривал вверху. Семью! А, не! Садомазахистское со сожительство! Никак не могу понять, что я уйти ходили. Ебал уговаривал, и кричал, и пугал, и упрашивал ребенка, мальчишку родить. Ничего не выходит. Верно? Гражданка казанская, верно? Она эту фамилию Казанской носила, так как их на вокзале на казанском троих подобрали, так теперь у них надежда упрашивал, говорит, родить, ну родите срочно. Уже врачом. Да, Путин спрашивает, спрашивает родить, что-то денег дает Томский. А Люба, понимаешь, вышла за этого за Мохова, и сейчас удар работает до яркой. А это нет. А у этой радикулит. Да, но 60 килограмм картошки может нести спокойно. Не могу, понимаешь, ну не могу, я больше их уговаривать не, нам... не могу. Да, спасай, матушка, вся надежда вся на тебя. Теперь тебе слово. Да, тебе слово товарищ ну, Маузер. Я... А, наш шлангом прикидывается, я не знаю. Он говорит, ну если ты не знаешь, что я не знаю, понимаешь? -дод идет, как не разборки, не сверкой, а с бабством. С бабством! Дерево ушечки в этой. ну-ка заходи, заходи в комнату, заходи. Прибегни. Здорово попали. Здорово. Ну-ка, дорогой Петр Артевич, расскажи-ка, пожалуйста, нам. Как у тебя в бригаде работает гражданский косая, а? И какая от этого польза для колхоза? И как это с народом живет в твоей бригаде? Вот на все эти вопросы отвечаю по порядку. На вопросы отвечать не буду. Через чего так? А мне свое спокойствие дороже. Мне еще дальше работать, командовать. Меня назначили бригадирами. Я не сам лес, назначили, да. А здоровье у меня не очень. Да. И нервные клетки не устанавливаются. Поэтому сам разбирайся дальше вообще ты сам знаешь на самом деле, как у меня тут житие-бытие. И слепой. Уха, да Борису, да. да она, значит, его. Да. И про это говорить не буду. бабус пугался, да? Я что так должен понимать по Как хочешь, так понимаю. Да. Ты мне любого мужика, да, я с ним поговорю. Да. Вот, ну давай, давай с тобой поговорим. Давай, поспоримся. Дай рука сильнее. Ну давай, давай. А, давай. Я, я, я, я, я. Да чего же она довела мужика? А? Да. граждане, товарищи. Вы только посмотрите, что же такое дело? Чужого. На работе. А че ж в тогда происходит? Ведь это тот самый Петр Атевич, который в 1952 году один медведя завалил. Медведя на фронте. Два ордена Пальцами, понимаешь, подкову гнет. Ведешь подкову? Да ну все, Пальцами. А верку косую испугался. Дядя Что? Я ухожу. Это тоже понял. Понял, какая ядовитая гадюка у него оказалась на груди. 8 раз собирался. Не мог? А теперь ухожу. Да, потому что они как поссорится, поссорится, подерутся, она его отлупит, поцарапает, а потом как ни в чем не бывало. Типа. Сливочная. Там же как? Там же все по-хитрому. Я хоть на улице ночевать буду. А Кого же я буду мучить, если он уйдет? Где еще ну так. Что? Где она такого валенка найду? Сам бы он не ушел. Сам бы он не ушел, он у меня под каблаком. Ну, Анискин. наша власть меня воспитала, она меня и в обиду не даст. Что от меня мужа уводишь. И управу на тебя. И мужу тебе на расправу она не оставит, потому что этот руженик пролетарий а государство у нас пролетарское. Рабочий крестьянская да. Он и рабочий и крестьянин одновременно, потому что работает в аграрном секторе. Да, и всяким На растерзание его не дадим. Пойдет. Я вот сяду, а на пароход, пролетарий. Да, Слово пролетарий упоминается не зря. Вот люди писали сценарии, чтобы даже для Тугодумов было ясно, о чем речь. Заступитесь, за домовскую сироту! Тебе сколько? Сорок уже. Все, она с сиротой себя изображает. Да меня, Ниськин. Сам товарищ сиромятников знает. Товарищ Сталин. Да я. Да, да, да я тебя, Ниськин! Портейного билета лишу! Что ты говоришь? Пропала моя головушка. Точка, погонный мне далось снимать тебе. Да, снимай. Вера, вам надо успокоиться. А та ее успокаивает. Вот ты Старкова. Клин вбит. Отлично. Тоже хороша. Ты зачем в сельсовете сидишь? Для того, чтобы простой народ защищать. <свят> Уже в простой народ записалась. А ты что делаешь? Ну смотри, Старкова, я и на тебя найду. Ты думаешь, мы не знаем, как ты учителю по геометрии своему Кольке приказала двойку на тройку переправиться? Верочка, что, Верочка. <свят> Ты всех учителей запугала Старкова. Вот и вы. А, то есть она, когда надо запугать, может. А когда на. А когда вдруг это. изображает себя хорошую. Пришла у твоего кольки тройка. Ну? А ты, Петр Темьевич? Меня нет, я ушел. Мартемич. Ну что ж, Анна Борисовна, и мы тоже пойдем мы свое дело сделали мы тоже пойдем а верка здесь спалой пускай про любовь поговорят да Нам про любовь говорить ни к чему мы не кино мы милиция да и трет какой поссорила баб спасать на человека сам он спастись не может а женщин бить нельзя иначе потом сидеть в тюрьме да, придется за убийство я вот на пенсию выйду ну или не за убийство там, за рукопили крово, за, за что-то нанесение тяжких так у нее ревматизма а потом раз и потом вывих челюсти скажу ну все сидеть в семье за такую мразь никто не хочет буду бел а это сидит такая блин мешком, мешком пустым пришибленная это же все архетипы эти архетипы вот это вот бабская общественность разводить Куриный мозг у тебя, он намекает. Ленг-горн называется. А -а -а. Несмотря на то, что у тебя мозг куриный, но ничего, ничего. Белое, белые, как снег. И в день по одному яичку несет. Ко -ко -ко -ко -ко. Яичко. Да, и все твое коко Про конституцию. Это, конечно, хорошо. 50 курей, 50 коко-ко, -ку 50 бабская Бабское коко-ко. Отличный. Отлично, смотри. Я курей люблю. Они мне близки, духовно. курей. хорошо. Ты люби курей, люби. Люби курей. Анна Борисовна, Но ведь человека-то тоже надо любить. Да. Как ни странно, мужчина, водитель трехтонки, ты не поверишь, Анна Борисова? Ну, тоже человек. А не курица. Что вы хотите этим сказать? А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что только недобрый человек да. может пожелать, чтобы Павка жил сверкой. Да. Ведь погубит она, Павла, ты понимаешь, угу. погубит. Семью сохранить надо, надо. Но Павла она погубит, погубит, Потому что это ни хера не семья, а ну увидели сами. не жалко ее. Жалко. Жалко ее. Ну ничего себе. А ты думаешь, мне не жалко? Да. Да всем жалко. жалко. Но я считаю так, что да. пусть лучше страдает один человек двое будут страдать. Правильно. Ты арифметику учила? Арифметику учила? Учила. Два больше чем один. Два больше. Так вот тут понимаешь. Пять сольдов плюс 5 сольдов, 10 сольдов. Так, так. Раз так, то получается один золотой. В этой арифметике надош не одним человеком считаться, а покрупнее брать. А, Да. знаешь, я тебе скажу? Что может быть крупнее пролетария, пролетариата?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 И собери на него компромат А там, глядишь тебе бумажка-то. Особенно такую мразь, как вот эта. И не нужна будет. из без бумажки все будет в ясности. Да. Трудно, я привыкаю к деревне, Федор Иванович. Да? Ах, черт возьми, а. Неужели я ошибся? О чем, Федор Иванович? Да все о том же, о том же, Анна Борисовна. Ой, нет. Нет, клиника, не ошибся. Смотри-ка, Анна Борисовна. Смотри, Павла, косой-то. Смотри, как лупит, а. Прямо на рысях бежит. Лупит сюда. Вода. но не то, что вы подумали извиняюсь конечно ежели помешал если сядешь мешать не будешь спасибо Дядя от жены ты ушел не жена ты мне более не жена четыре года ваня я ваша навеки это не мог Теперь решился и ушел четыре года отмучился а это нам совершенно ни к чему знать да мы милиция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 Но я шибко, понимаешь, думаю, что нет твоего шоферского духа быстро это лучше, чем жена. Живи там хоть год, а там видишь тебе, колхоз тоже комнатку даст. Спасибо, да. О, Петр девич бригадир, дорогой, Паша, решился. Молодец. Все по молится А ты, бригадир, баб, ты боишься, оказывается, Баб, с выражением лица, как у фашиста. Даже фронтовики опасались хорошо, а, хорошо поэтому надо объединиться всемирным общественностью с женсоветом и дать отпор произволу это проход идет или самоходка пролетарий <праведали> пролетария как павел общественность в обиду не давала даже любящей жене вот так вот, господа бояре, олени, бабарабы жили советские люди и боролись с своими бабами, потому что были рычаги общественные, они а там кулачки, ножечки там, держать в повиновении и прочий бред патриархальный. Нет, нет, вам не понять. Отличное кино, мне понравилось.